Хочу купить рекламу на канале Саспенс, Олег, сейчас мы с тобой, буквально три слайда, дорогой мой друг, и все, Олег, все будет, я тебе говорю, я тебе объясню, надо покупать, не надо, что делать, где там, что-то подшабашить, ту у на складе, все будет, сейчас, все, 5 секунд, подожди, Олег, я тебе я, я, я обещаю, я тебе сказал, расскажу, все. Короче, рекомендованный канал, мы покупаем иногда, когда нам кажется, когда нам Бог дает, вселенная дает, как бы совет, купить. То есть вот иногда вселенная нам говорит, типа, он продает за 50 рублей, а у него 100 тысяч подписчиков. Может быть, вот это сработает. И мы такие, ладно, давай, все, покупай, все, беру, беру, тупо, 50 рублей могу себе позволить. У меня папа, кстати, очень любил такую тему делать, приходить домой, получив, получив зарплату, давать маме там 50-100 рублей и говорить, вот тебе деньги, ни в чем себе не отказывай. То же самое с рекомендованным каналом. Вот тебе рекомендованный канал, повезет тебе, не повезет, повезет. А прокатит тема не прокатит не знаю короче ребят мы не покупаем если только нам вселенная говорит кто верит в, в то что вселенная подсказывает по трафику поставьте плюсик я то нет я тоже верю в подсказки вселенной но просто вот я люблю считать конверсию еще вот такая проблема у меня есть вот что мне очень нравится что я люблю давайте о хорошем теперь да улыбнусь и о хорошем мне нравится покупать рекламу в ролике объясню почему вот здесь Мелко видно, но нарисована цифра 825 тысяч. 825 тысяч 970. Я очень надеюсь, что вам видно. Поставьте, пожалуйста, семерку, если вам видно. Спасибо большое. Вот это ролик. Ребята у меня купили рекламу за половиной тысячи рублей. Вот как сейчас помню. Я до сих пор кровью сердца обливается у меня, когда я вижу, что за половиной тысячи рублей они получили у меня 825 тысяч 970 просмотров. Сечете фишечка какая? То есть, если мы покупаем рекламу у блогера напрямую, покупаем рекламу в начале ролика у блогера или в конце ролика у блогера, у нас есть некий сферический шанс в вакууме получить больше просмотров. Боже, а чего вы все карандаши взяли? Это мой карандаш, все, тихо. Получить больше просмотров, чем мы запланировали. У каждого блогера есть некое число, среднее число просмотров за последнее время. Какие-то каналы на пике популярности, какие-то каналы скатываются. У меня на канале в среднем сейчас где-то 70-80 тысяч, на основном 70-80 тысяч просмотров. Есть каналы, у которых больше, есть каналы, у которых меньше. Но вот этот ролик выстрелил, и человек надеялся за 2,5 получить, там, по-моему, 40 тогда было тысяч просмотров в среднем. А он получил 825 тысяч. То есть количество переходов, количество трафика очень большое. Более того, в отличие от лайка, то есть лайк вообще, давайте вернемся к лайку, лайк можно сравнить с постом ВКонтакте. Его разместили, он ушел в ленте вниз и все, больше ничего нет. То есть, ну, как бы он типа трафик пошел и все. Рекомендованный канал, это пока ты платишь, это размещается. То есть, это можно сравнить с там, рекламой в шапке, например, с закрепом. Да? Просто мне кажется, на контакте вам легко будет понять. А вот это, вот это, можно сравнить с тем, что вообще ни с чем не сравнить. То есть, это то, что будет долго висеть и набирать просмотры. В 90% случаев блогеры не удаляют свой ролик, особенно если ролик набрал много. Мы очень любим в январе, просто вот сейчас фишку спалю, вот услышьте меня, сейчас это важно. Мы очень любим в январе покупать много рекламы. Почему? Потому что на ютюбе в январе обваливается рынок. Все скупают в декабре, в январе рекламный бюджет еще не сформирован. И блогеры продают рекламу очень дешево, особенно если покупаешь большим опытом, потому что они хотят забить места на январь. Это вот сейчас фишка вообще мировая. И мы в январе скупаем кучу рекламы, там у нас бюджет нам, нам 100 тысяч рублей на одном канале мы покупаем рекламу, там 200 тысяч, вот одни раз покупали.